вот. Ну я подумала, что там, господи, ну 80 долларов э, попробую, попытка, не пытка, не попробуешь, не узнаешь. Попробовала. Э, через две недели у меня было минус 2 килограмма, и объемы начали уходить. Вот, и я поняла, что тут что-то интересное есть. И добавила, когда я внимательно еще больше обратила внимание на 7 ценностей компании, которые там есть, то есть это мне как бы все